Всего в этом мире насчитывается семь основных потоков сил. Отчасти мы на других занятиях уже упоминали, но сейчас эти семь потоков сил являются предметом нашего исследования и работы. Мы пойдем от простого к сложному. От самого простого потока до самого сложного потока наша задача будет изучить каждый. Но тем не менее потоки сил, это потоки информации, а значит, они до них распространяется правило, распространения информации, заняются за автологией, а правила распространения информации они являются правовым эгрегориальной системы. Самым главным качеством эгрегориальной системы является ее иерархичность. Все потоки сил, о которых мы с вами будем говорить, это все искусственное образование, за исключением первого и последнего. Все остальное их продукты, продукты их взаимодействия. Первый поток, который связан с функциями Земли, который связан с функциями природы и биологии, хорошо известный вам поток здоровья. А последний поток, который связан с функциями космоса, который связан с функциями информационных пространств, называется потоком творчества. Эти два потока основные и неизменные. Более того, они не ограничены как поток здоровья, так и поток мы с вами знаем эти потоки, каждый день мы гоняем их через медитацию, поток земли и поток отмана. И мы с вами знаем, что мы принимаем из своей системы именно эти два потока, в отличие от всех остальных потоков, имеют свойство не искажаться в момент приема и в момент отдачи. Поток Земли принимается через первую чакру, устройство первой чакры такое же, как и последней чакры, то есть на прием и на отдачу они работают одинаково, точно так же, как и с ахасрами. А вот остальные пять чакральных структур, которые работают в горизонталь с окружающим миром, имеют отдельное входное устройство, отдельно выходное устройство, вот с потоками все то же самое. Первый и последний потоки бесконечный, одинаковый для всех. А вот остальные промежуточные, сколько возьмешь, молодец, сколько отдашь, тоже молодец. И здесь идет борьба, конкурентная борьба за эти потоки идет она очень и очень сильная. Мы, нам с вами нужно увидеть эту конкурентную борьбу и более того разработать себе в систему, ввести механизмы конкурентоспособности. Для того, чтобы эти механизмы вводить, прежде всего мы эти вами эти потоки должны будем узнать, познать их, а в чем, собственно говоря, конкуренция, кто на каком уровне с кем конкурирует. Пока не понятно? понятно. То есть разная степень конкуренции. Вот человек, который, например, работает в Министерстве финансов, причем там неглерков 28 года. А на хорошей должности и действительно владеет финансовыми потоками, не заботится в этом мире, не тратит свое время, например, на вопросы о том, где он будет парковаться. Правда? Ну как-то вот не перестает перед ним через какое-то время работы стоять вот такой вот вопрос. Это говорит о возможности его потока, не то, что поток просто решит этот вопрос, он сам по себе решится, и из головы человека эта задача убрана. Но тем не менее человек, который находится уровнем ниже, например, как раз тот самый 28-й с сбоку в этом же самом министерстве финансов, он вопросом упаковки будет озадачиваться, потому что его персональный эгрегор и его возможности, его потоки сил, этот вопрос сами не решают. Вот уровень взаимодействия на мир, чем выше потоком ты владеешь, тем в большей степени твои вопросы решаются как бы сами по себе. Причина такого решения именно в принципах иерархичности. Чем больше, выше по иерархии ты поднимаешься, тем в большей степени все ближайшие потоки подчиняются тебе, выполняя твою волю. И вот это вот нам с вами нужно будет увидеть. При этом при всем мы с вами не напрасно сначала начали строить свою систему, а потом изучаем потоки сил. Понимаете почему? Потому что человек существо жадное, он будет хвататься за то, что ему не принадлежит по праву и ломать, пособочит свою систему под поток, а не наоборот, поток должен будет встраиваться в вашу систему таким образом, чтобы поддерживать вашу я есть, а не я есть должно ломаться под представление о том, какой поток вам нужен. Именно поэтому сначала система, а только потом, только потом потоки. Иерархия очень важна. Если вы будете помнить о том, что потоки иерархичны, вам будет легче с ними управляться. Тот, кто владеет творческим потоком, поверьте, у него нет вопросов, с потоком денег, нет, потому что поток денег иерархически находится ниже, только под творческим потоком здесь понимается не пьяное художественное сознание, да, которое ждет вдохновения, а именно реальный творческий поток, как поток новизны, тот, кто в этот мир приносит что-то новое и причем приносит уместно, как вы сами понимаете, всегда финансово будет находиться в абсолютном шоколаде. Тот, кто владеет потоком знаний, никогда не будет испытывать действительно владеет потоком знаний, а не занимается компиляцией того, что было сделано для него, то есть является первопроходцем, да? несет в каком-то смысле творческий поток, пусть усеченный усеченной но не унесет, несет. А также не будет испытывать нужды в потоке денег, потому что он является производным этого потока знаний, а значит, что это соответственно, ему подчиняется, чтобы владеет потоком удачи, или тот, кто владеет потоком власти, также не будет испытывать нужды в производном потоке денег. Единственное, что никогда не подчинится ни потоку денег, ни потоку творчества, это поток здоровья. Он ставит отдельно и Но Об этом мы с вами поговорим немножко позже.